Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у нас на обзоре карта RTX 3070 GameRock OC от компании Полит. Про 3070 нынче уже много чего сказано, блогеры прожужжали вам все уши и я думаю что вы от этой темы уже порядком устали. Но наша задача сегодня говорить не в целом о новом поколении, а рассмотреть конкретного его представителя. Представителя красивого, визуально интересного, но не лишенного своих недостатков остатков. Именно геймрок мы сегодня разберем до винтика и рассмотрим со всех возможных сторон. Итак, поставляется карта вот в такой вот белой коробке Комплект поставки ничем не изобилует Единственное, что нам положили переходник с двух шестипиновых разъемов на 1.8 пин Что может быть актуально владельцам старых блоков питания Хотя потребление у карты не шуточное И скорее всего у владельцев старых БП проблемы возникнут не из-за кабелей А из-за нехватки мощности этого самого блока питания Также добавили кабель для подключения каких-либо RGB устройств к разъему подсветки имеющемуся на видеокарте хотя зачем вам подключать что-то к видеокарте я честно говоря не знаю по моему нынче даже самые простые материнские платы имеют хотя бы 1 2 rgb разъема который можно синхронизировать с видеокартой и данная опция производителя по большей части мне кажется бессмысленной что же касается самой карты, то она огромная, трехвентиляторная, длиной аж 304 миллиметра, толщина 60 миллиметров, то есть карта занимает аж 3 слота. Габариты большие, но в рамках всей линейки карт 3070 она не кажется чем-то из ряда вон, проще говоря у конкурентов карты ничуть не меньше. Самое интересное в данной карте, то, что привлекает внимание многих, это, конечно же, дизайн. Поли добавили просто потрясающую подсветку всей передней части видеокарты и декоративные элементы в виде кристаллов. Правда, не знаю, как у вас, но у меня есть стойкая дежавю, что где-то это все я уже видел. Художественный фильм СПИСТИЛИ да нет, друзья, я, конечно же, шучу, Дизайны и вправду классный, тут стоит только похвалить, правда, смысл в нем есть только при установке видеокарты вертикально. В горизонтальном положении нужно нехило так извернуться, чтобы увидеть всю эту красоту в своем корпусе. Ну да ладно, друзья, мы любим Палит не за это. Мы любим его за продуманную систему охлаждения, за отличную систему питания и, конечно же, демократичный ценник. Именно это демонстрировали линейки JetStream и Game Rock предыдущих поколений. Системы охлаждения и питания мы, пожалуй, начнем. Итак, встречает нас бэкплейт, он выполнен из металла, и это, казалось бы, хорошо для охлаждения. Но вот засада, термопрокладок между ним и печатной платой нет, а значит он ничего не охлаждает и его роль здесь лишь только эстетическая. За ним мы видим печатную плату и на ней пожалуй стоит остановиться поподробней. Да, размеры ее не радует, по габаритам она ничем не отличается от той, что стоит на Founders Edition и когда я начал изучать питание данной карты, то сразу впал в ступор, ибо увиденное никак не складывалось в моей голове в готовый пазл. На плате были три контроллера управления, это UP9512R, UP1666Q и US5650Q При этом имелось 12 линий питания для видеоядра, основанных на mosfet aoz AOZ5332QI, они идут от фирмы Альфа и Omega на 50 А каждый и также две линии на память на базе MOSFET SM7342 и KKP от компании Sinopower. И большинство обзоров, которые я видел как на Game Rock, так и на ее близнеца JetStream, если задавались вообще вопросом организации питания, то распределяли все это дело вот таким вот образом. Очень красиво, из таких обзоров следует, что палит имеет аж 12 фаз питания на видеоядро плюс 2 на память, но этот вариант основан на том, что основной контроллер UP9512R имеет аж 10 каналов, то бишь 10 фаз питания. Все бы хорошо, но я в это, друзья, не верил. Дело в том, что контроллер 9512 точно имеет 8 фаз. На модификацию 9512R, конечно же, нет пока даташитов, но в истории еще не было примера, когда бы контроллер от UP в какой-либо своей модификации имел бы больше фаз, чем изначальный образец. Но это значит, что контроллер восьмифазный, и тогда схема, предложенная многими обзорами, немного не клеится. В поисках ответов на свои вопросы. Вопросы, я конечно же обратился к Валере с канала Digital Scorpion, он вам может быть известен как человек, который рассказывал о системах питания видеокарт и материнок, как человек, который каждый год делает разбор большинства карт и рассказывает, какие отличия в питании и охлаждении они имеют. Именно он помог мне сложить кирпичики в голове, спасибо ему большое. Итак, было ясно, что за основу была взята плата-каратыш от Founders Edition. И дабы понять, что сделали Полит на самом деле, нужно было для начала рассмотреть то, что имелось в оригинале у NVIDIA. Итак, на плате от NVIDIA мы видим также три контроллера, как и у палит Причем ровно те же самые, и они как-то управляют девятью линиями питания на видеоядро и двумя линиями на память. Но для начала US5650Q. Он, скорее всего, не участвует в питанием ни видеоядра, ни памяти. Предположительно это всего-навсего контроллер шины, который не имеет к этому никакого отношения. Что касается 1666Q, то это двухфазный контроллер и он управляет двумя линиями, которые приходится на память если вы думаете, что управление девятью линиями питания осуществляется контроллером 9512R напрямую, то нет. Как мы и сказали, он скорее всего восьмифазный. Однако если обратиться к задней части платы, про которую все почему-то благополучно забыли, то там видится вот такая вот интересная конструкция из нескольких мосфетов AON7534 и одного контроллера, определить происхождение которого, к сожалению, не получилось. Но, друзья, примерно такую же конструкцию NVIDIA использовала в своих платах 2080 Ti предыдущего поколения. И очень маловероятно, что они решили вдруг придумать какой-то велосипед. Скорее всего, они повторяли то же самое, что было уже в предыдущем поколении. Там использовался контроллер UP7561Q, который просто брал одну фазу от основного контроллера и, грубо говоря, разделял ее на две. Здесь какой-то его аналог, и он работает примерно так. Также. И на founders edition для питания видеоядра мы имеем 7 фаз, плюс одна фаза идет на данный контроллер и разделяется на 2. Или же нечто подобное, тут могут быть разные варианты разделения, не суть важна, важно понять, что сам факт такой организации на систему питания никак толком не влияет. На деле вы имеете также 9 фаз, просто организованы они немного иным, замысловатым образом. И они отвечают за 9 линий питания видеоядра, плюс две линии на память но вернемся друзья к палит тут все вроде бы также но на самом деле по другому точно также стоит контроллер 5650 q и вероятно за питание видеоядра и памяти он также не отвечает это опять таки контроллер шины 1666Q точно так же отвечает за две фазы памяти, но вот эта вот надстройка с задней стороны, которую мы видели у Founders Edition, у палит не распаяна, хотя место под нее оставили. В итоге мы имеем 8-канальный контроллер и 12 линий питания. Как такое возможно? Ну есть лишь два варианта. Либо часть линии распараллеленная подключена по две к одной фазе, либо же с контроллера берется вовсе всего 6 фаз и они распараллелены на 12 линий питания питания. На самом деле могут быть разные варианты, без оборудования проверить это достаточно сложно. Опять-таки, друзья, это все основано на догадках, ибо нет даташитов и нет возможности проверить. Но вероятность, что это именно так, а не иначе, примерно 85-90%. И даже если бы 9512R был бы все-таки 10-канальным контроллером, то все равно 12 линиями питания напрямую он никак не может управлять, без распараллеливания. Поэтому, друзья, да, линии питания у GameRock больше. Не 9, как у Founders, а 12. На OutFast в ней не добавляли, но, вероятно, даже уменьшили с 9, где-то до 6-8. То есть, с нагревом и обеспечением энергии, тем, за что и отвечают линии питания, дела будут обстоять лучше, чем у Founders Edition и большинства конкурентов, потому что у большинства конкурентов меньше. А вот с борьбой с пульсациями, тем для чего и нужны все эти фазы, будет все-таки несколько хуже. Ну ладно, друзья, это то, что касается питания. Но питание, как вы понимаете, не единственный фактор выбора видеокарты. Второй ключевой момент это то, как сделана система охлаждения. И, к сожалению, когда я поднял плату, мне предстала не самая радужная картина. Все основные элементы, а именно чипы памяти, мосфеты, драселя и остальные элементы зоны ВРМ, охлаждаются вот этой черной пластиной, именуемой каркасом. Как вы видите, каркас этот имеет ребрение с обратной стороны. Ну, как и в случае с бэкплейтом, на нем нет термопрокладок, то есть он никак не контактирует с радиатором. Небольшие зоны соприкосновения, конечно же, есть, но не думаю, что там возможна эффективная передача тепла. В основном же радиатор на 3070 GameRock OC отводит тепло лишь только от чипа видеоядра. В результате со снятым бэкплейтом, при обычных игрульках, никакой не стресс-тест, с автоматической работой вентиляторов, РМ платы нагревается где-то до 75-75%. 76 градусов. Да, это хороший результат, на 10 градусов примерно меньше чем у Founders Edition, но весь потенциал огромного радиатора, как по мне, оказался не использован. Если у Полит сделала хоть какой-то контакт между ним и зоной VRM, то результаты могли бы быть градусов на 10-20 меньше на уровне того же Asus, где мы имеем порядка 60 градусов согласно тестам ребят с Pro High Tech. И да, раз уж мы начали говорить о температурах, то давайте эту тему и разовьем. Что касается температуры видеоядра, то в играх мы имеем до 70 градусов при автоматической работе вертушек. Это очень даже хороший результат. В автомате вертушки разгоняются до примерно 2000-2100 оборотов в минуту. И на этом рост температуры скоростей обычно заканчивается. Частота графического процессора при этом находится на высоком уровне где-то в плюс-минус 2200. 1025 мегагерц. Точная цифра зависит от температуры и, конечно же, нагрузки на карту. Уровень шума при такой работе достаточно высокий, в районе 41 дБ. При фоновом шуме в комнате порядка 32 дБ, что на самом деле достаточно много. Однако палит не была бы палит, если бы в карту не был добавлен второй биос, переключаемый с помощью вот такого вот ползунка. Второй BIOS тут не просто так, он активирует так называемый Silent Mode, то есть по-русски бесшумный режим. Частоты карты падают в игре с 2000 до где-то 1950-1980, но при этом снижается существенно скорость работы вентиляторов с 2000 оборотов в минуту до примерно 1400-1500 при сохранении того же уровня температур, то есть 67-70 градусов. А уровень шума действительно приятно падает, до 36 дБ с расстояния примерно в полметра. Это, конечно, немало, но в закрытом корпусе, да еще и с хорошей шумоизоляцией, слышно явно не будет. При этом, друзья, какого-то существенного дропа FPS от падения частот, например, на 50 МГц я лично не заметил. Например, Horizon Zero Dawn в 4K на ультранастройках частота графического процессора в одном режиме составляла 2010 МГц в среднем. Во втором 1965-1980. Однако никакого дропа по FPS у я лично не заметил при этом если вы не сидите в наушниках то вашим ушам и ушам окружающих станет куда приятнее знаете ли когда вентиляторы не будут рубить на полную ну да ладно, излазили мы карту сверху вниз, сзаду наперед, и вот плавно уже зашли на территорию игр. Сравнивать мы 3070 Game Rock OC ни с чем не будем. Будем смотреть на результаты в разных разрешениях, чтобы понять для каких настроек, для каких разрешений она подходит больше. Ну а с 3060 Ti мы сравним ее уже на следующей неделе, когда будем говорить о младшем детище от компании Nvidia. В группе ВК я спрашивал какие игры вы бы хотели видеть и топ 6 вариантов отобрал для своего теста плюс один от меня. Да, кстати, тестировалось все это дело с процессором Ryzen 7 5800X. Его пока очень сложно даже найти, особенно у нас в Хабаровске, но, как доказал один из моих подписчиков Виктор, возможно, если пообивать пороги ДНСа в течение пару недель и повыносить мозги продавцам. Виктору за процессор большое спасибо, если, друзья, вас интересуют сборки ПК в Хабаровске, в том числе то, чего не делаю я, а именно бюджетки с алии БУ рынка, то ссылка на его группу ВК, будет конечно же в описании под роликом характеристики всего тестового стенда вы сейчас видите у себя на экране, но мы переходим к тесту нашей карточки Итак, первая игра метро, и во время теста я понял, что что-то идет не так. Во-первых, программа FPS монитор как-то некорректно отображала данные по процессору. Вместо максимальной частоты ядра и реальной загрузки процессора отображалась, э, а бог его знает, что отображалась. Поэтому в дальнейшем я отключил данный мониторинг, дабы не вводить вас в заблуждение. Скажу, что реальная нагрузка на процессор редко превышала 50 процентов даже Full HD, а частоты в среднем держались на уровне 4840-4790 МГц. Ну и во-вторых, друзья, бенчмарк метро порой выводит на тест не те настройки, которые ты в нем выставляешь, самопроизвольно отключая DLSS или RTX. Что это за глюк такой? Бог его знает. Если вы знаете, то поделитесь. Но факт остается фактом. Так что тут только два разрешения, в которых удалось провести нормальные тесты. Как вы видите, в Quad HD с RTX плюс DLSS играть можно но до выхода на открытую местность, там FPS достаточно сильно дропается. На 4к на максимальных настройках я бы сказал, что играть невозможно, если отключить RTX 4 k то на открытой местности играть опять-таки невозможно, так что в метро карта способна максимум обеспечить комфортный Quad HD гейминг, и то я бы сказал, что не на максимальных настройках и явно не с RTX. Ну а следующая игра Horizon Zero Dawn, настройки максимальные из возможных, сама игра прекрасная, одна из немногих, в которой мне действительно захотелось поиграть из того, что выходила недавно, хотя и не лишенная своих косяков в виде однотипности и схожести боевок, но очень даже красивая, и честно скажу, что комфортная игра как в HD, так и в 4 k чуть опустив настройки можно получить стабильные 60 FPS на обоих разрешениях. Далее у нас старичок в виде ведьмака третьего. Настройки общие запредельные, постобработка также самая высокая, традиционная пробежка по Новиграду, и даже в 4К тут можно смело иметь заветные 60 FPS, не говоря уже о меньших разрешениях. Следующая игра Assassin's Creed Valhalla, или Valhalla, или просто очередной бенчмарк для видеокарточек. Настройки, как у предыдущих игр, максимальные, и на максималках с RTX 3070 тут лучше всего играть в Quad HD, ибо в 4 k FPS все таки низкий. Но если поиграться с настройками, то в умелых руках даже в 4К можно выжать 60 кадров FPS, а многим большего и не надо. Ну вот мы плавно и подошли к играм, которые умеют нагинать видеокарты. Для начала RDR 2. Настройки не максимальные, но приближенные к таковым. И ситуация в 4К еще хуже, чем в Альхале. По скакушке на лошади вдоль реки и на открытой местности мы имеем порядка 40 кадров с просадками ниже 30. А вот в Quad HD все уже намного лучше и играть комфортнее. FPS в среднем в районе 50 кадров, но если поиграться с настройками, то думаю будет тип-топ. Но больше всего страдала карта от Watch Dogs Legion и страдала во многом из-за нехватки видеопамяти. Да, на максимальных настройках в любом разрешении с включенным RTX Legion требует порядка 9 гигабайт видеопамяти. И для того, чтобы наш тест не превратился в тестирование скорости передачи данных от оперативной памяти к видеопамяти, я опустил настройки до очень высоких. RTX Ultra и DLSS в режиме баланс. И мы имеем более-менее приемлемую картинку в Quad HD, а вот для игры в 4К настройки придется существенно сбавлять, ибо на ультрах играть невозможно. Ну и напоследок, друзья, Кибербанк 2077. Он вышел, когда я уже отдал 5800X, так что он тестировался на другой конфигурации ПК с моим старичком 9900K. Настройки высокие, RTX включено, DLSS в балансированном режиме. в 4 k играть невозможно, в 2 к уверенные 60 FPS в а Full HD и того выше. Хотя я лично качеством графики в игре не проникся и желание поиграть в нее еще раз у меня не возникло. 2000 потраченные были только ради вас, друзья, чтобы показать вам эти тесты. Вот как-то так. Каковы же выводы? Да они на самом деле простые, карта больше подходит для Quad HD, хотя если вы готовы поскупиться настройками, то во многие проекты сможете играть и в 4 k правда надо понимать, что видеопамяти вам будет хватать в упор и лучше бы Nvidia дала 3070 хотя бы 10 гигабайт, а то и более. Что ж до нашей 3070 Game Rock, то выводы по ней такие. Из плюсов я отмечу, во-первых, высокие частоты видеоядра в игре. Во-вторых, наличие второго биоса с Silent режимом. Опция действительно отличная, опция рабочая, так что я предлагаю этим активно пользоваться. Да и если вдруг один из биосов накроется, хотя на видеокартах это бывает редко, то бить в сервис не нужно, воспользуйтесь вторым биосом и все у вас будет хорошо. В-третьих, все-таки надо отметить адекватные температуры, как видеоядра, так и видеопамяти с VRM. Как я и сказал, можно было и лучше, но имеем то, что имеем, а имеем в принципе неплохие температуры. В-четвертых добавили линии питания, в отличие от референса их тут не 9 на видеоядро, а аж 12, что тоже достаточно хорошо. Ну и завершение внешний вид и подсветка, я думаю что многие купят ее во многом из-за этого, потому что это является ее ключевой фишкой. Ну и минусы, друзья, у карты тоже присутствуют. Во-первых, это печатная плата. Скучность элементов не приводит никогда ни к чему хорошему. Да, понятно, что на референсе такая же, но мы ведь, друзья, покупаем с вами не референс, согласитесь. Во-вторых, не самая продуманная организация фаз питания. Да, линии питания добавили, но с фазами намудрили, точнее не намудрили. По нашим оценкам, большинство линий питания, скорее всего, запараллелены по две на одну фазу. А число фаз питания, в сравнении с Founders Edition, вероятно, уменьшено минимум на одну штуку. В-третьих, я отмечу организацию системы охлаждения. Как я и сказал, по моему скромному мнению, можно было добиться тех же результатов при меньших габаритах радиатора или лучших результатов при текущих, если бы отвод тепла от зоны ВРМ и от чипов памяти происходил непосредственно на основной радиатор без использования каркаса. И да, кстати, кому интересно, на Jetstream 3070 мы имеем те же яйца, только в профиль. Тот же по габаритам радиатор, ту же пластину, плюс-минус тоже питание, вот только вентиляторов на один меньше и дизайн чуть более аскетичный. Ну и наконец последний минус как раз таки связан с дизайном, это неудобство обслуживания, ведь действительно передняя панель имеющая множество складок и трещин смотрится красиво, но чтобы ее снять и промыть под водой нужно разобрать всю карту полностью и только в этом случае открывается доступ к декоративному элементу, а пока что карта на гарантии вы этого сделать не сможете, ибо везде стоят пломбы и собственно их нарушение как вы понимаете приведет к слюшим блюту гарантии, вот такие вот пироги. Купить GameRock OC пока достаточно сложно, друзья. не везде она есть в наличии. Как только она появится в продаже, я конечно же, добавлю ссылку в описании. Ну а пока что в описании вы сможете найти ссылки на альтернативные, интересные на мой взгляд модели видеокарт 3070. Все ссылки будут даны в крупном отечественном магазине CityLink. Карты можно купить по предварительному заказу. Их конечно же пока из-за дефицита немного, но они как тот суслик все-таки есть. Хотя цены из-за дефицита пока что высокие, как собственно и везде. Но я думаю, что ситуация в новом году изменится. Да и не в одних видеокартах, друзья, счастье. Есть много других вещей, которые вы наверняка захотите купить себе или своим близким. В сетиленке действуют разные скидки и акции. Есть доставка товаров курьером, если вы боитесь выходить на улицу из-за коронавируса. Но филиалы у магазина есть в большинстве городов нашей необъятной родины. Так что смело дарите подарки себе и своим близким ну а с вами как всегда друзья был белый увидимся через неделю кому времени я думаю что добью теста 360 ti компании полит спасибо за предоставленный на тест образец, вам друзья спасибо за просмотр но если видео вам понравилось то лучшая благодарность автору это лайк подписка и колокол последний нужен чтобы не пропустить новые выходящие видео всем еще раз спасибо и до новых встреч